Доброго времени суток, меня зовут Вячеслав Друзья, спешу вас, наверное, огорчить немножечко той новостью, что Скорее всего, форк эфириума не состоится Это была фейковая новость Я, к сожалению, в предыдущих видео, в прямом эфире на ютюбе воскресенье Кричал о том, что, эфир... что форк эфира состоится, что нам всем отсыпят монет Что есть хорошая возможность заработать халявы вот, и тем самым мог некоторых из вас подвигнуть на то, чтобы вы покупали эфир в этот момент, так как, в принципе, я сам верил в то, что этот форк состоится. Ну вот, спасибо большое одному из, я не знаю, подписчиков моего канала или нет, но, тем не менее, человек оставил комментарий под видео и сообщил о том, что не подтверждена новость о добавлении, о принятии, точнее, форка вот этого вот «Эфир Zero» теми биржами, которые я говорил. И якобы на сайте указано не сотрудничество с этими биржами, а только лишь переговоры. Вот этот момент я, к сожалению, упустил и вынужден теперь исправиться перед вами. Доля сомнений у меня закралась еще на, тот, на том моменте, потому что прям вот так вот все топовые игроки индустрии, да, и вдруг поддерживают какой-то форк. Вот как-то очень сомнительно это все происходило. И еще, что меня немножечко заставило насторожиться, то, что у этих ребят было вот все хорошо, готово, да, как бы со всеми есть договоренность, но нету white paper. На странице white paper написано coming soon, то есть типа ждите там в ближайшее время. Собственно, вот поэтому я и начал задумываться, а правда ли это. Плюс здесь вот на CoinMarketKali, где мы смотрим новости по монетам, Пруф хардфорка, то есть состоится он или нет, всего лишь 54% вот этой данной новости. И что еще как бы удивляет, сегодня я начал заходить на сайт самого вот этого EFIRZERO, и Metamask мне выдает предупреждение о том, что этот сайт замечен в фишинговых каких-то операциях, якобы так. То есть вот фишинг-детектор Metamask выявил, что этот сайт небезопасен. Тоже как бы насторожило, да, хотя я еще два дня назад я спокойно абсолютно заходил на этот сайт и показывал его в видео, было все хорошо. Так что вот на данный момент пока так. Можем говорить о том, что это все фейковые новости. И на самом деле никакого форка не предвидится, ровно так же, как и об этом говорили ранее. На этом у меня все. Если было полезно, ставьте лайки, комментируйте, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Новые видео ежедневно. Обзор рынка криптовалюты, рекомендации по торговле. Все ссылочки будут в описании. До встречи. Пока.